Игей, подписчики журнала Немиркин. Добро пожаловать на очередное видео. Прежде чем мы начнем, мы хотели бы поблагодарить всех вас за любовь и поддержку, которую вы нам оказываете. Миссия Немиркин – сделать психологию более доступной для всех. Так что давайте приступим к видео. Вы когда-нибудь задумывались, почему нам снятся сны и что все это может означать? Современная психология считает, что сны – это проявление наших самых глубоких и сокровенных желаний. Многие эксперты по сновидениям считают, что наши сны содержат ответы, которые мы ищем внутри себя, и являются точным отражением того, кто мы есть, чего боимся и даже чего желаем. Если в вашей жизни есть кто-то особенный, кто постоянно появляется в ваших снах, вы можете задаться вопросом, что это может означать. Итак, вот семь наиболее распространенных снов о наших любовных увлечениях и их толкования. Первый – сны, в которых ваша влюбленность признается вам. Снятся ли вам приятные сны о том, как ваш возлюбленный признается вам в любви? Эти сны, по-видимому, отражают ваше желание, чтобы ваши чувства были взаимны, и ваше желание быть с этим человеком. Однако многие эксперты по снам также считают, что это означает уверенность и оптимизм. Вы верите, что заслуживаете любви, и надеетесь на свои шансы. Сон о признании в любви может означать, что ваше подсознание говорит вам, что пришло время рискнуть, и дать этому человеку понять, что вы действительно чувствуете. Во-вторых, сон о том, что ваш избранник отверг вас. Наиболее очевидное толкование того, что ваш избранник отвергает вас, заключается в том, что эти сны являются проявлением всех ваших худших и ценных качеств и сомнений в себе. Большинство людей считают, что подобные сны возникают из-за тревог и неопределенности в вашей жизни. Вы сомневаетесь в собственной самооценке и боретесь за то, чтобы чувствовать себя хорошо. Такие сны могут также возникать, когда вы все еще не уверены в том, как ваш улюбленный действительно к вам относится. Это также может отражать неуверенность в том, как другие люди воспринимают вас, и неуверенность, которую вы можете испытывать в других социальных отношениях. В-третьих, сон о том, как вы целуете свою влюбленность. Приснился ли вам сон, в котором вы и ваш возлюбленный целуетесь? Это еще один популярный вид сна об исполнении желаний, и считается, что он символизирует сильные чувства любви и привязанности. Если вам снятся подобные сны о человеке, которого вы только что встретили, или о человеке, которому у вас есть чувство, это означает, что вы влюбились в него еще сильнее. Настолько, что ваше подсознание фантазирует о том, каково это быть с ним. Вы чувствуете сильную эмоциональную связь со своей влюбленностью и жаждете начать отношения с этим человеком. Четвертый. Сны, в которых вы спорите со своей влюбленностью. Если вам приснилось, что вы спорите со своим возлюбленным, это можно истолковать одним из двух способов. Первое – это может означать, что вы подсознательно понимаете, что вы несовместимы или что у вас очень мало шансов стать парой. Но поскольку вы не можете принять это, осознание подавляется вашей бодрствующей жизни и вместо этого попадает в ваши сны. Во втором толковании ссора с влюбленным может также представлять собой желание разрешить внутренний конфликт, который вы имеете внутри себя. Пятый – сон о свидании со своей влюбленностью. Сон о свидании со своим приятелем означает позитивные чувства по отношению к себе. Он показывает, что у вас хорошая самооценка, и что вы верите, что заслуживаете иметь все, что хотите в жизни. Сон о том, что ваша влюбленность приглашает вас на свидание, означает, что вы в курсе своих желаний и эмоций. Но это также может символизировать желание играть более активную роль в вашей собственной жизни и ваших отношениях. Вы хотите быть со своим возлюбленным, но боитесь сделать первый шаг, поэтому подсознательно мечтаете об этом. В-шестых, сны, в которых ваш избранник игнорирует вас. Если вы и ваш возлюбленный мало общаетесь в реальной жизни, ваши сны могут быть просто отражением этой реальности. Однако зачастую сны редко бывают такими простыми. Если вам снится, что ваша влюбленность игнорирует вас, особенно если вы близкие друзья, это может означать, что вы чем-то пренебрегаете или что-то подавляете в себе. Возможно, существуют определенные аспекты себя, которые вы еще не приняли. Возможно, у вас есть неосознанное желание быть более интроспективным и узнать себя лучше. И седьмое – сон о том, что ваша влюбленность встречается с кем-то другим. Наконец, если вам приснился сон о том, что ваша любовь встречается с кем-то другим или выбирает кого-то другого, а не вас, это означает, что вы, скорее всего, имеете дело с чувством покинутости в своей бодрствующей жизни. Вы чувствовали себя не на своем месте в кругу друзей, или вас игнорировали родители, а кто-то, кого вы любите, недавно переехал. Если вы относитесь к какому-либо из этих случаев, то скорее всего эти сны об отказе являются отражением ваших переживаний по поводу того, что вас бросили любимые люди, включая вашу влюбленность. В последнее время вам часто снятся сны о вашей влюбленности? Вы начинаете соединять точки. Если вы проводите так много времени в своей бодрствующей жизни, мечтая о своем возлюбленном, вполне разумно, что он будет появляться и в ваших снах. Но сны часто намного сложнее, чем кажется. Толкование снов редко бывает таким черно-белым. Когда вы уделяете время размышлениям о своих снах и пытаетесь понять их скрытый смысл, вы позволяете себе лучше разобраться в своих чувствах, лучше понять, кто вы, чего вы хотите и каковы ваши отношения с близкими. Расскажите нам о своей влюбленности в комментариях ниже. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк и поделиться им. Подпишитесь на канал Немиркин и нажмите на значок уведомления, чтобы получить больше подобных видео. Большое супер спасибо за просмотр. Увидимся в следующий раз.